Попал я в гальник И пусть пою я под панеру Но ведь главное шоу А концовку этого номера вы уже видели Вот она, моя история